Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита, и это внезапно Хогвартс Легаси. Как бы уже хайпулечка прошла немножечко, но только вот я смог до нее добраться. Потому что на четвертую соньку она выходила позже, но но не в этом суть, не в этом суть, как бы суть в этом. Видал, что есть. Видал, что есть. Радуйся за меня, радуйся, хлопай. Так, ладно. Uh, как бы, да, теперь все серьезно, теперь у нас есть вот эта штука, это не значит, что мы на этой штуке все будем играть, uh, все-таки что-то мы будем играть на нашей старой добренькой четвертой штуке, uh, но не в этом суть, uh, игру мне еще, как бы, я уже думал, хай прошел, все, ну и ладно, как бы, ну пропустил игрушку, но ну, ничего страшного, и тут как бы, uh, говорят, uh, так знаешь, пару подписчиков говорят, а хочешь? А я говорю, а, а есть что? Они такие есть, ну, ну я такой, типа, но ну, буду тогда, давайте, ну на тогда забирай короче помогли под подсобили спасибо спасибо прямо души душевно в душу ну все начинаем играть как бы не будем долго затягивать погнали пробовать вот эту штучку на что у нас как бы способна гораздо мне тут уже как бы предложили выбрать режим либо лучше графика либо больше производительность я как бы не знаю что из этого будет лучше поэтому выбрал как бы графику ну не знаю кому-то предпочтительнее Чистота кадров я как бы, ну не знаю, посмотрим, если что потом поменяем, скорее всего можно будет так, ну ладно. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента пятого курса. Семестр начинается 1 сентября, естественно. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет во вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиаза Руфигу помочь вам отточить заклинание перед вашим а, сопровождением из Лондона в замок на в честь начала нового учебного года и церемонию распределения с уважением профессор Уизли, заместитель директора а, значит нифига семья Уизли, такая значит нормальная такая это короче за еще до Гарри Поттера короче вот это вот все выбираем пацана естественно кстати, может ради разнообразия за девчулю поиграть? Ну нет, такую девчулю. Ну тут что? Хочу а за пацана? Они ничего-то какие-то... Не знаю. О, <you> like, вот, это такой важный, не знаю, прям. Прям такой важный, что вышел что ну вы... like, я не знаю, они что-то какие-то, в принципе, более-менее одинаковые. плюс минус. Хм. даже не знаю. ну давай вот этот раз на нас смотрит. <свят> вот этот важный молодой человек. <свят> как бы пускай будет. форма лица, форма лица. да не, он теряет свою какую-то брутальность. вот этот пусть будет. цвет кожи как бы. да блин без разницы по большому счету. по большому счету. пусть будет такой, ну или пусть будет как бы, подожди, я могу, да что, что, подожди, я хотел вернуть как бы, просто раз он каким вот первоначально был, пускай таким и будет, ладно, очки, не, ну мы тут под не, не под кого не косим, у нас отдельная как бы история, мы как бы свою историю создаем, поэтому какие могут быть очки, вот это уже интересно, нужно какую-нибудь какую классную прическу какую-нибудь крутую такую, которая бы показывала, что мы здесь, Батя, мы тут в Хогвартсе новый начальник. Не, это не похоже на. Мы тут главный, как бы этот авторитет. Но это не, оно не подходит сюда. Так. Капец, блин, да. я знаю я знаю я знаю какую прическу выберу я все я, я на него глаз гляз положил как бы естественно мы будем ходить вот с такой прической все это не обсуждается и цвет у нас будет волос рыжий есть его это слишком темно-рыжий вот такой будет вот такой цвет будет у нас нормально Нему идет Согласен, да, вполне. А, состояние кожи, что значит состояние кожи? А, типа румянец всякое такое? Не, не надо веснушки. Ладно, пускай без веснушек. Шрам, ну шрам вот этот под глазом у него стоит, как бы это что? Тебя вилкой, вилкой по глазу кто-то провел. Ну пацан сделал свой выбор, ладно. ведь такой, как будет смотреться? над брови такой, ну не знаю, но тут как-то смотрится поинтереснее, ладно, пускай, пускай, можно вообще без шрама сделать, ну пускай будет у нас какая-то темная история будет. Что это избранный до да без шрама? Каждый? Что цвет глаз? Мы будем уже за избранного играть, как в играх про Гарри Поттера по-другому не бывает. Нам нужен глаза какие-то, которые не сильно выделяться будут, какие-нибудь обычные. А, ну вот вполне себе обычный цвет глаз. Угу, Пойдет. Так, цвет бровей. Цвет бровей, как бы ты хотел бы сказать. Как бы рыжий, да, по идее, но как бы нет. Давай посмотрим, что тут есть. Ну Зеленые это прям слишком, розовые это прям, ну хотя они. Розовые, как бы брови неплохо смотрятся его губами, как бы да. Давай какие-нибудь, не знаю. Цвет меняется вообще? Пускай будет черный. Вот такие вот, вот такой типа серьезный прям. Не, ну это монобровь. Можно Вообще без бровей. Или маленькие бровушки такие сделать. Или такие овальные бровусики. Но это слишком густые. У нас так волосы. Во, вот это да. Вот сразу чувствуется такая прям серьезность в взгляде. Смотри, как он осуждающий на тебя смотрит. Так и что? это факультет выбрать? А, тон. Второй гол. Что? Я am indeed a student, but I could very Ага. Well Я really well Вот да, вот такой. Короче, он типа э, такой серьезный, а голос у него такой, ну вот просто quite... просто посторожный, такой такой невинный второй голос. Не, подожди. Это, Это немножко не то. Really а, ну, нормально, да. А, имя и фамилия. Ну, надо мной. Зачем такие сложные задавать задания? Давай будет. А... Ни. Тита. <laughs> Ни... Ни... А, подожди. Ни тита, ну все, да. Не Тита, <смех> он будет Не Тита, фамилия, а сейчас сейчас фамилия Не Тита, а, Не Тита, блин, добры <смех> <смех> да, да, да, как, да, как и на английском, да, добри, да, пускай будет добри но <смех> Вич, добри на Вич. Вот так, да? Добри. Но ведь все нормально. Не тита добри, Мне нравится. Волшебница или волшебник, общежитие? В смысле, я могу заехать в женскую общагу? Не, ну мы так сильно-то наглеть не будем. Погнали. Нормально. Хорош. Нормально у нас, пацан. 10 минут ушло. Ну, смотри, как смотрится, какой, какой красавчик. А, похоже, вы уже готовы отправляться. Хе, так и довольны. Жаль, конечно, что у нас с вами было так мало времени на отработку заклинаний. Надеюсь, вы практиковались в тех, что... Короче, да, профессор, надеюсь сказать первые. Вижу, чтобы кто-то настолько быстро освоил чужую палочку. Что значит чужую? Представляю, на что вы будете способны, получив собственную. Спасибо, профессор Фик. В том числе и за то, что согласились позаниматься мной перед, короче, школой. Добрый вечер. Элизар! Джордж! Рад, что ты сумел нас отыскать, хоть и я описал тебе это место весьма туманно. Мне Не впервые трансгрессировать непонятно куда. Когда признаюсь, сперва у меня вышла небольшая промашка, я слека напугал каких-то театралов в West End. Давненько же мы не виделись. Честно сказать, твои слова мне изрядно. Элизар. Может лучше не здесь? Да, разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир в честь начала учебного года и церемонии распределения. Отличная идея. Есть только твое не против, что я за вами увижусь. Не чуть, сэр. После вас. Давненько я не был в замке. Приятно будет вновь посетить родные развалины. Что такое? Ага. Ладно. Карета сама по себе едет, нормально. Это эти же фистралы фи фи ее тащат. Фистралы. Местный волан -э -Мор, да? Вол -э морт, да? Местный волан морт, все понятно. Все понятно, местный волан -э морт, все. А ну все. Как бы нач начали, правда. Мне в уши орет, прям орет музяка. Про игру ничего не смотрел, никаких этих, как Никаких спойлеров не ловил. <laughs> Простите. Никаких спойлеров, короче, я не видел. А, ничего такого мне как бы не попадалось. Единственное, что знаю, что здесь можно за запретные заклинания изучать. Это все, что я знаю. Как бы атака я ничего не смотрел. Ну вот поэтому мы с тобой вместе сейчас посмотрим. Возможно, ты уже где-то посмотрел, признавайся, признавайся. Изменяешь меня, да? Изменяешь меня с кем-то? Uh, я рад, что застал тебя, короче. Uh, ты успел. это кто такой? Новое пополнение. You? Новое? Yes, sir, да, сэр, меня зачислили на пятый курс. Читер, Как необычно. <insert> и впрямь, а, никто из преподавателей не помнит такого прецедента. Обычно в Хогвартс поступает куда раньше. А мне тоже не в новинку. Раз, ну и поскольку у других пятикусников, пятикусников была хожу, фора в целых 4 года, директор попросил меня до начала занятий немного позаниматься с новичком. А ты где прогуливал школу 4 года? Что ж, лучшим наставнике и мечтать трудно. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к лести. Возможно, это одна из причин, по которой он занял столь высокий пост в министерстве. Ты что, обиделся? Ты это видел? Здравствуй. Восстание Губы. Да, никто не знает, насколько рано Рок опасен на самом деле. Мое мнение разделяет далеко не все коллеги министерства. Я считаю, что он серьезная угроза. А, причем именно твоя супруга, Элиазар, еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Мириан? Как то Она написала мне Анран Роке незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве о его делах. Но прежде чем я успел ей ответить, она прислала мне вот это. И это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Но ни записки, ни письма не было. Могу лишь предположить, что ей нужно было поскорее отправить что-то тебе. Видимо, чтобы это не попало кран раку. Я не могу его открыть. Вот я запечатан очень сильным заклятием. Похоже на гомблицкий металл. Этот символ. А что за свечение? Я ничего такого не вижу. Да и я тоже. А ваш-то этот, как? У ученик балуется? Хе-хе-хе, чем-то. Мерлиново, брата. Ты что сделал? Стой. Вообще-то не знаем. Держись! Ни хрена себе. Так мы я с пацаном только познакомился, я даже не запомнил, как его зовут. Вот фистралы, А я же говорил А ты мне не веришь Но, но, но, но, но Вот так сразу дракон Прыгайте В смысле, это же детская игра Почему сразу два, как бы, это какое Минус чувак новый и минус кучер Это как так сразу Ключ Дай мне руку Акция! он не сказал акцию ключ Что значит акцию что акцию надо на акцию что конкретно ему нужно было Опа, белка понятно куда вся мощь у штат playstation 5 на белку. Right? вы в порядке вскрикивает uh. от you боли hurt. вы пострадали самая малость возьми Let's это well рябиновый отвар Ник поставит всех нас на ноги вниз с Ага, в количестве тоже вниз исцеляться. Ну давай, не бди. А тебе зеленую жидкость лучше не пить. Uh, обычно в играх uh, oh, жишки, которого uh, oh, зелье, которого становлю жишки, но красное. Бедный Джордж. Что джордж? только uh, на что на а эту пад? Нападать на летащую карету? Ни один дракон не стал бы. Профессор? Мужик, never... uh, uh, мы где? Не знаю, но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Окей, okay. <laughs> портал. Зачарованный призмеет перемещающий любого, кто, короче, до него дотронется. Ну понятно, и чем пошли гулять. Сэр, мне уже лучше, если хотите осмотреться, я с вами. Да, пожалуй, но держитесь рядом. Мы не знаем, кто создал этот, этот портал и для чего. Я могу двигаться. А бегать? Ну все, погнали, мы играем. Мы играем, у меня есть еще три хилочки. А что я говорил? Короче, в играх обычно же хилочки делают красного цвета. Типа по цвет здоровья. Ну, ну по цвет здоровья, по цвет сердечка, типа может так сказать. А зеленый это обычно яд. Что? Где мы? Как далеко забросил у нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чем унесла нас карета? Мы сейчас где-то в Северной Шотландии. Сэр, вон те руины, может быть, портал должен был привести нас туда? Полагаю, да. Да, день оказался полон неожиданностей. Но Мириам явно послала этот по портал Джорджу, не что-то там. И я уверен, что она... А теперь еще и Джордж погибли в поисках того, к чему он должен был привести. Если вы точно в порядке и не против немного мне помочь, я хотел бы осмотреть местность. Да, сэр, погнали. Отлично, попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Погнали, а бегать можно? Я хочу бегать, как бегать? А он просто сам бегает. А, следуй за профессором Фигом. Смотри, под ноги. Прыгать, прыжочек, кувырочек. А а, блин другие кнопки пока не работают давай давай давай хороший magic. вопрос мире много лет искал короче это всю фигню <глод> Блин. а берем это его жена извините пожалуйста а, древние маги yes. Да, могущественной магия, I которая была доступна лишь немногим но судя по всему и секреты уже утрачены мне в играх знаешь чего вот обычно не нравится вот с субтитрами когда это с ее помощью был возведен замок хогвартс в нем до сих пор живые ее отголоски когда приходится know, субтитры читать. <laughs> не знаю, где Мириам раздобыла этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поиска. Я не все буду читать иногда. А, там внизу есть тропа. Погнали. Погнали. Но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии? Мириам хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что ее можно было обернуть во благо, но магия сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ею владеет. Открывай. Ты же у нас тут волшебник. Это что, лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел преградить нам дорогу. Поглядим, насколько вы наловчились обращаться с палочкой. А, ч, R2 использовать основное заклинание? R2. Ну. Че это был запук. Поник, поник, поник! Что это за заклинание так хочет? Я просто молча. Так нельзя же молча заклинание произносить. Там типа о там еще что Тихо, столбинее, там, я не знаю. Используйте R для выбора цели. Некоторые игроки предпочитают выбирать цель и перемещать своего персонажа, используя один и тот же джойстик. Для этого в настройках необходимо отключить функцию прицеливания с помощью камеры. Ага, понял. Посмотрим как... Тихо, я могу сделать пуньк? Пуньк! У меня теперь доступен пуньк! Магический пуньк! Таких сюрпризов я не ожидал. Пуньк! Пуньк! Поньк! Однако with... ваш нам кладение палочкой и что-то там sir. растет, да? Спасибо, сэр. А трансгрессировать меня научили? Поньк! Ah, а, теперь наверх. Подсади меня, я не достану. Нифига ты, как ловко! А, я также могу, ну ладно. С такой ловкий дедурик. Опа, тихо, тут секретик по-любому по-любому. Поньк! Ну конечно! ну конечно как без секретиков 40 золотых это же это просто ну логично когда две разных тропы куда-то ведут одна из них идет к секретику это основа <laughs> осталось немного я что говорю? я не все буду читать потому что иногда я буду занят игрой <laughs> мне вот иногда вот и не нравится что слишком много сюжета вставляют именно в геймплейное вот это вот э, передвижение держитесь Репейро! Короче, это заклинание восстановления, типа реперинг это чинить, восстанавливать. Если че, я по лору Гарри Поттера не прям, чтобы прям бум-бум. Я смотрел фильмы, я смотрел э, Фантастические Твари, две части, э, и я играл в некоторые игры. Мы почти пришли. Uh, я играл вот, ну вот, в основную линейку игр. Я играл, короче, во вторую часть на Соньке первой еще. Она немножко отличалась от той, которая на компе. Я играл в uh, Кубок Огня, но совсем чуть-чуть там, что-то, пар пару миссий прошел. Uh, зачем кому-то было строить дом здесь? Полагаю, так uh, кто-то любил уединение. Портал привез нас сюда неспроста. Uh, uh, uh, давайте осмотримся. Ищите все, что покажется необычным. Вот, профессор какой-то необычный. А что, я бегать не могу? На миникарте показано вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Чтобы посмотреть информацию о целях. Понял. Исследовать. Профессор. Профессор это, статуя? это статуя. Возможно, это был его дом. Профессор Дамблдор? <laughs> да не. Дамблдор еще молоденький, еще может даже не родился. Я не знаю, за сколько лет тут играет это... а сколько, в смысле, лет до Гарри Поттера про происходит игра. Я, кстати, That нашел, куда надо. Опять это зачарованный прозрачный камень. Но что он с собой заслоняет? А это что такое? Профессор Фиг! Профессор! Давай быстрее! Я все нашел. Рассказывай, что это? Портал? Странно. Почему было создавать этот зачарованный камень именно здесь? И как за ним может быть комната? Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на с портал. А почему я это вижу? Я что избранный, реально? Во имя Мерлина! Годрикова, чё, хранилище? Мы где? В голове не укладывается? Это что, банк? Грингоц? Да? Не, не похож. А, ну хотя, может, это его старая версия. гоблин банкир? Ну да, точно. Банк закрыт, может быть. Чё вы кашляете? Да вставь ему палочку в ухо Не может быть Минуточку oh. <coughs> Что происходит? <coughs> Это какое-то тайное хранилище или что? Mm. Смотри, как колоритно смотрится мой персонаж Добро пожаловать в банк Гринготс. Ну это точно, он. Вам нужен сейф номер 12? Именно. Ваш ключ? Портал вашей жены? А, да, разумеется. Ну что дед тупит? Он же Сказали, что он очень умный маг, волшебник, профессор. А что тут тупит, блин? У нас один ключ, как бы, который сюда нас как бы и привел. Держись рядом. Дедуля, по-моему, это тебе надо держаться рядом. <звы> опа, опа, опа, паровоз едет. Все, поехали. А, Ничего что такое мопед? Ты... После вас. У него какие-то у руки неприп... непропорционально длинные. То есть они у него, посмотри, они у него почти во, во всю тело. <звы> не высовывайте руки, закройте решки, <звы> если не хотите <звы> их лишиться. <звы> <звы> <звы> Ладно. Поехали. А быстрое перемещение? Во-во-во, полегче. В vr бы покатался а, сотни, да вы и сами об этом убедитесь по дороге в сеть номер 12, сейчас мы прямо под главным залом. И много в Грингосте частных входов. Это, короче, другой вход был. Крайне мало. Подобную услугу могут себе позволить лишь наиболее состоятельные, или, я бы даже сказал, влиятельные клиенты. Советую задержать дыхание. А а Чего? Это водопад смывает любые чары. Дополнительная мера охраны. О, ну это все, это было в Гарри Поттере. Похоже, вы уже сталкивались с гибелью воров раньше. Просто слыхал. А здесь у нас сейф нижних уровней. А далеко нам еще? Сейф номер 2. 12 был ренован вскоре после основания Грингса. Более 400 лет назад. Она находится в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее, пусть предстоит приста... приста... не близкий. Ну ладно, поехали. Оли прикон. Номер сейфа двенадцать исторический день. <соспорщик> а -а -а. Езжай, давай. <смех> че задумался. Подозрительный дядька, да? По-моему, по в его лице ты тоже как бы подозрительный. <смех> <смех> Посмотри, смотри, смотри. Что-то поехал в монитор. А! Он пошел стукануть! Он пошел стукануть, профессор. Повязка на рукаве этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом? Нет, I темнее. Также светился ошейник на the шее the дракона. That? Че, that? че? That? Мы просто говорили об этом гоблине. He он отвечает за старейшую часть банка. а Туда уже почти никто не ходит. Приехали? Стрелять отдельный вход, а то там Калипоттеры показывали, там, вот, короче, все рядышком так стояло. Короче. А, ну, короче, на месте. А до сих пор я это помню из Гарри Поттера, вот это какое. Фонарь, а, пожалуйста. А, ключ, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. А, дежурные гоблины представлены к этому сейфу, сменяются что-то там. А, за все это время 12 не открывали ни разу. До сегодняшнего дня. Ну так давай, все бывает впервые. Фонарь, а, пожалуйста. А, ключ, пожалуйста. Ну что, можно, да? сейф номер 12 а, спасибо мужик ты же нормально это охранник охраннику этому тут это нормально да или ты нас закроешь в сейфе если закроешь все я перестану верить вообще всем гоблинам на свете как бы это будет на твоей совести? как думаете что именно нам нужно здесь искать sure. а, сам не знаю wonder, сэр вы не I могли бы порядок сейфа номер 12 обазывает меня впустить сюда владельца ключа после чего закрыть дверь? а ну ладно Не, ну ладно. Тут он, типа, по, по инструкции, типа, работает. Да, уж неожиданный поворот. Дайте подумать. Здесь, короче, что-то. Ребельо. Ребель? Именно. Проявляющий чары. Самое время вам их освоить. Давайте поглянем, что от нас скрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. То, так, это я учу новое заклинание. А зафиксируйте свою палочку. Так, э, все зафиксировал. Так, с помощью Элы направляйте ее по контуру символа, чтобы учить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Поехали. Не понял. Да как? Не, не, а, ага, а, а. а, ну Изи, все, я понял, Изи, короче, я просто, просто крестик жал и думал направление в какую сторону просто, ну нажимать какое управление, а тут надо было еще вперед жать, чтобы она быстрее, так, чтобы использовать Ревелю. Вон там, там что-то есть. Подойди ближе, попробуйте повторить чары. Так, а чё я это како? Какая-то дверь. А, уже что-то. Здесь новый этот символ. Вы сейчас да, не знаете, знаете, как ее. Не знаю, профессор, Этот символ светится так же, как вот для порталом. Если, Если то, что вы видите, указывает нам путь, то мы совсем скоро мы раскроем секрет этого секрета. Вопрос, почему... Видите? Короче, почему я вижу всю эту фигню, а какой-то профессор, который является мужем а своей жены... <laughs> мужем своей жены... Короче, мужем, а той, кто нам дал этот ключ, не может это видеть. Это какой-то... Это... А еще мы, которые, блин, 4 года где-то там болтались, короче, решили пойти в школу извините решили пойти в школу учиться короче изучаем заклинание просто за 2 секунды вот так щел типа как так это же невозможно там же гарри люмас. поттер целыми годами учился люмас это непростой сейф подозреваю чтобы бросать сюда придется отсюда. потрудиться Как вам смысле потрудиться you Думаете, это какое-то испытание а мне люмус да но для чего But она задумано, я не но знаю Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгрессировать отсюда не получится. Это как никак грингац Ну понятно, иначе бы кто-то трансгрессировал, забрал бабки, и трансгрессировал отсюда обратно. Это логично. Дал что могу? Я уже целых два заклинания дед выучил, представляешь? А, Ревелио и и пуник. Заклинание пуник. Может? Я, впереди что-то есть. И что там? Снова это свечение. Но теперь на полу. Я что, я реально избранный какой-то? Даже Гарри Поттер не мог видеть всякую невидимую хрень. Люмос! Что произошло? Glow, стоило мне приблизиться к этому свечению, как оно uh, заглубилось вокруг out. меня. Вы в порядке? Yes, sir, I'm да, сэр, в полном. Там что-то вот сейчас было, это. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Что за статуя? Я вижу какую-то статую. Ну, только как отражение в полу. Да нет. Иди сюда, вот так делай. Ну, конечно I же. Полагаю, ее-то отражение вы и видели. Да, и оно по-прежнему на месте только смотрят, они в разные стороны Wait, Погодите, когда move, вы отошли, отражение повернуло в среду света Ну так иди дальше mm, Может вам uh, применить Люмос? Давай Да, да ты чё, я сейчас все заклинания выучу, и чё я буду делать в Хогвартсе, блин Быстрее! Вообще просто щелкаю заклинания Дед, ты можешь меня научить какой-нибудь тимбовый магии. Что? Вы световые чары Люмас, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмас освещает кончик вашей волшебной палочки. А, и помогает исследовать темные места. А, удержите L2, R2 и треугольник, чтобы использовать или отключить Люмос. Подожди. Но так это просто пуньк. А если удерживать, yes. это, короче, заклинание. Ну сюда, сюда. Вот, ну конечно. Оно на самом деле реагирует на свет. Ну. Ну конечно же. Что это? Так. Рыцари круглого стола. Берегись! Что? Афио. Вы ч? Мощно ты, дед. А у меня есть заклинание пуньк. Заклинание пуньк. Пунь, пунь, пунь, пунь. Пунь, пунь, пунь, пунь. А! Пунь, меня... пунь, пунь, пунь, пунь. Заклинание пунь. Дед, почему у тебя заклинание круче? Да я, это мой. Вот дед Фрагер, а? Да тихо. Я отступаю. Вот этот мой. Да ты дедом вою, я здесь при чем. Изучите свои цели, чтобы понять, что дальше. Сразите атаки с помощью протега. Что? Отразите атаки. А, ну, давай. Да подожди, да я отражу. А у меня есть. Ну дай. Бей меня. Да дед, пусть меня ударят. Дисентро. Да дай ударят. Мне надо отразить атаки. О! Да дайте, блин, что делать? Он их убивает. Ну, жахните. Где? Видели такое? Да вот так, на. Да. А, да это слепой зоны была атака, нечестно. Давай. Опачки. Опачки. А вот так, вот такую. Так, давай, мне еще нужно плюха. Давай еще одну, еще одну. Да дядь, блин. Я еще про. Да я про тега вообще-то! Дай попью. Так и А, Нажмите R2, но я все сделал. Не отходите! Так я нормально справлялся. Не, ну ты, конечно, круче справлялся, ну ладно. Все, дед растворился. сленял Он понял, что со мной каша не соискал. Профессор, вы где? плохо дело нас разделили но ну, все хоть будешь чуть-чуть самостоятельности учиться а то блин профессор тебя на ходу там заклинание накидывает если ты такой умный тебе просто сказали заклинание и ты его выучил тебе проще блин с учебником ходить тогда а ты я могу Where ходить а так я же могу сделать э, вот так вот похоже это волшебные огоньки куда-то меня ведут ну давай погнали я тут думал, загрузка какая-то, а это все, игра уже началась. в это свечение. Так вот, куда она меня вела. А что если, короче, я... А, значит... А, так, а, подожди. Вот так вот, оп. Так, оп. Так, оп. А, так надо же просто вот так вот встать в центре, да? Похоже, выбора нет, придется <связать> сражаться, чтобы выйти отсюда. Ну давайте, Mortal Kombat. Ай-яй-яй, я, я, я же не думал, что у нас тут. Так у меня заклинание только пуньк. Да я не знаю, мне как-то блоки не это, не алло. Все. На uh, Удержит треугольник во время применения протега, чтобы контр, uh, контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбений. Uh, оглушенный враг, uh, враги получают дополнительный урон, обозначен золотыми цифрами. Окей. Okay. Mm -hmm. Блин, это мне надо обязательно эту фигню делать, да? Что-то обучение мы сейчас это изи. Это изи. На, такой. Mm -hmm. Ты следующий, давай, быстрее. Динь, динь, динь, и все. А! Тихо, тихо, тихо. Ну ты подкрался так незаметно, это нечестно. Да не в того же надо же было в этого. Тихо, тихо, тихо. Да я уже все заклинания выучил, ребят. вас нет шансов. Я сейчас даже в Оландеморту могу победить. Вообще, просто easy. Сейчас. Ну, ты, ну, ну, куда ты лезешь? Ну, ты же видишь, что я профессиональный маг 80 уровня. Изи. Изи пизи. Ну, теперь я знаю, что можно просто включить свет. А, значит, вопрос. Вопрос, значит, такой. А, какой... Я хотел хоть задать какой-то вопрос. А, так это я еще не бежал. Ну ладно. А -а -а -а, мы, значит... Ну давай. Мы, значит, какой-то избранный. Короче, как... Я же говорю, как Гарри Поттер без избранного, может быть. Сейчас выучим все заклинания. Пойдем победим какого-то... Ренола. Ремола. Регора. Он как вибрирует. Прикольно, Джойстик. И что? фонтанчик? А, это этот омут, омут памяти. Это я только знаю. Не ну посмотри, как он выглядит. Ты посмотри, как он выглядит, как он хорош наш паренек. Я придумал, какую роль мы будем в школе отыгрывать. Здесь конечно есть вариативность. А, вот вы где? Что за фигня? Что за место? Я не знаю. Но, Но вот это висело this, в воздухе над той, той чашей. Это мод памяти. <laughs> ну да. В нем можно увидеть воспоминания. Ну давай нырнем. Wonder... Интересно. Ну капай давай. А потом нырнем в, пун в пунш. Погнали, все мультики смотреть быстрее. Делай, как я. <laughs> Чё тут сложного, просто ныряешь в <laughs> И все. <laughs> Сейчас у кого-то, наверное, ностальджию пробило, да? А, ну вот этот дед, который там был. А, на статуе. Он чисто это место построил из магии. А, он не один. Ну это читы. Все готово. Портал хорошо спрятан. Боюсь, даже слишком хорошо. Что если путем, который мы создали, будет невозможно пройти? Невозможно, это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которую вижу я. Своего дара видеть то, что не видят другие, будет недостаточно, Персиваль. Мы веряем тому, кто ступит на этот путь в могущественные, могущественные тайны. Ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз, если мы правда, ведьма или волшебник, который если мы правы, которые придут в это испытание, те самым докажут, что достойны этого знания и, и ответственности, которую оно возлагает. Ага. Мы сделали все, что могли. И че? О чем мы узнали-то? Может, ничего толком не узнали? Мы узнали, что типа ну. Так вот что вы видите. Свечение, как вокруг них. Да, сэр. Поразитель. А что я вижу? Магию? Если точнее, следы древней магии. Магии в существовании, которые Мириам был так уверен. Была. Но не сумела. Мириам, а возможно и Джордж погибли, желает искать знания, столетиями остававшиеся тайны. И, похоже, именно вы способны пролить свет на причины их погибели. Мы бы... Странно только, чтобы тут все было совсем иначе. Тут то Это кто? Не знаю. Ну, Сэр, вам сюда нельзя. Таро. Я был прав. Ранрок. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто никогда не посетит хранелища Рекхэма. А ты что здесь забыл? Спокойнее. Просто отдай мне то, что ты здесь нашел. И забудем былое. Какой криповый гоблин. Они и так-то криповые. Сыр! У них был ключ от сейфа. Подумай хорошенько, что именно ты хочешь сейчас сказать. Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сыр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ, а у вас его... Без палочки? Терпеть не могу, предатели. Так о чем мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Быть может твой юный спутник окажется разговорчивее. Это что за магия пошла? Хе-хе-хе, бороду -хе! словил. А, или я бородулю словил. Он-то сейчас заднюю даст, да? Или он защищает меня все-таки? Почему он колдует не палочкой, а этой перчаткой там? Профессор. Я знаю, как отсюда выбраться. Профессор. А чего он стоит-то тупит, а? Профессор какой-то тормознутый чуть-чуть. Хотя должен как бы он меня захватить, oh. хватать и тащить повсюду, блин. Все oh. oh. right? нормально? Fine, да, нормально. So Впервые сталкиваюсь гоблин. с настолько могущественным гоблином. Seemed... Моя мания... магия oh, на него I даже не действовала. Какая причем ужас... И че мы где... А быть не может. Похоже, те, кто оставил здесь у мод памяти, создал этот медальон. И... Не такой хитрый способ до них добраться. Хотели, чтобы кто-то с вашими способностями оказался в этом месте. Короче, сейчас. <laughs> Слышишь, музяка блин, ты не поли меня. To... Идемте, нас еще это, как у короче, потеряли, походу. Ну все, короче, вот эту музыку сейчас, которая будет, мы ее, короче, скорее всего за этого им замьютим. Потому что эта музыка из Гарри Поттера, она палится. А сейчас что-то у меня в последнее время на музыку всякие эти прилетают. Ограничения, типа, ваше видео заблокировано в России, в Беларуси. Я такой, типа, блин, ну понятно. придется убирать музыку. И убираешь музыку, короче. Ну тут то самая музыка, музяка из Гаррика. Хогвартс наследие. Ладно, не такая же, чуть-чуть другая. Порт Games. О, нифига, время прошло. Офигеть. Там пролог почти час проходили. Крутяк. А, не знаю, буду серии по часу вообще планировал делать. Может быть чуть-чуть больше. Вряд ли чуть-чуть меньше. Скорее чуть-чуть больше, чем чуть-чуть меньше. Так что, просто за такое маленькое время мы особо ничего и не успели сделать. Просто пролог прошли, выучили три заклинания, четыре, oh, пять. Oh, слово, церемония распределения еще короче идет. No expert, uh, не то, чтобы я много пони uh, понимал, но кажется, так будет уместнее. А теперь нужно как можно to скорее to заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. Надо сообщить им о том, что произошло с Джорджем, и предупредить о, ра о Ранроке. А пока прошу никому не рассказывать о том, что мы с вами сегодня пережили. Да, конечно. Спасибо. Ну что, готовы к церемонии распределения? Ну погнали. Так не опоздал даже. Эй, здрасте. Что это? переглядчики? <laughs> Такие, блин. Финес, Найджулус Блэк, Блэк. Мужайтесь. Вам предстоит знакомство с директором. Блэк это, в смысле, родственник Бэдмастер. того самого Блэка. Добрый вечер. фиг, фиг. Все-таки с ней зашло до нашего э, не до нашего общества. Церемония отбора уже завершилась. У нас. Возникли затруднения. Затруднения? Похоже, что ситуация с Гоблином немного... Ладно, Гоблины, слухи меня не интересуют, ведь не испытывайте остатки моего терпения. А у вас еще есть некоторые шансы пройти распределение. Всю все из моей прически, да? Потом поболтаем, да? Здрасте, новенький! Чисто перескочил 4 курса! давайте дружить такие <с Cross pie> смотрят <awarded> <toys Spanish> это че за это че блин за Пр это профессор визли оказывается мы распределили не всех это профессор визли да да про пожаловать вы как раз вовремя садись давай да так на мою шевелюру его шляпа не влезет блин влезет так ладно Капец, взгляд такой напуганный. Я, значит, у меня есть план. Ah, yeah. Ну, надо so, же. Ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть и предпочтение, предупреждение. Некоторые. Ожидания. А, о! У тебя уже есть. Так. Короче, сейчас. Я, я, я как хочу. <laughs> я хочу, знаешь? В теории если так можно будет я вообще не знаю я хочу выглядеть знаешь таким типа на уроках прилежным таким типа прям умным прилежным учеником там типа да учитель я все учил я все знаю короче я молодец я умный короче а потом короче там за гаражами эти какого ладно короче мы будем таким знаешь типа немножко двуличного отыграть человека, короче, <laughs> не знаю, как получится, не получится. А, скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. А, исследовать замок мы же здесь первый раз. Мне очень хочется поскорее изучить Хогвартс и окружающие его земли. Mm. Дух приключений и прям способствует mm. открытию. Но не забываю что преподаватели могут очень многому научить. Mm. Да блин, я же учу. Да блин, да, я учу заклинания well. просто за две секунды. Зачем мне эти mm. профессора? Хм, Не бабы, Я что-то чувствую в тебе, некую черту характера. Какую mm -hmm. же? A sense of... Как у тебя все сложно? Ты в фильме просто говорил типа а, Гриффиндор, а, Слизерин, на. Пуффинду и вран Отвага, отвага это это Гриффиндор, любознательность это. Как Тевран, верность, это Пуффинду и амбиции, это Слизерин. Это очевидное, по-моему, нет? Да это очевидно. И чё, куда вступать будем, алё, гараж? Ну, Слизерин это есть, нет, я не хочу в Слизерин, не хочу в Пуффинду, не хочу, блин, либо Гриффиндор, либо как Тевран. Любознательность, отвага, верность. верность это нет, отвага. Давай мы типа будем ботаником, окей. А Желание учиться? Обожаю интересные загадки, мне кажется, кажется у меня подливый ум. М -м -м. ума тебе не занимать. Ты не теряешь ясности мышления там, где другие там заходят в тупик. И любознательность и имеется, и к тому же ты, ты быстро учишься. И ты и очень учишься. быстро, и, и это ты правда про не него. Мне кажется, мы по канону пошли. Возможно, твое место как-то в Иране. выбрать другой факультет распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при убыли факультета студенты как-то рано известны творческим подходом смекалка и находчивость ну погнали ну блин а ч а, ⁇ а почему нет ну типа гриффиндор типа ну мы это уже видели противостояние гриффиндора и слизерина поэтому будем в принципе это ему подходит как персонажу он заклинание мучит просто за 2 секунды то есть он умный дофига поэтому погнали в принципе мне кажется твое место ты ранее мишка у меня башка умная сколько волос у меня растет а потом можно поменять факультет А эти что радуются? <laughs> типа, что я к ним не пошел. <laughs> Такие, блин, у нас это. Хотя у меня грива, как у льва, можно сказать. Поскольку, ну, в смысле Гриффиндор, а, грива, там все дела, лев. А, что там по кредичу? Что произошло по кредичу? Вам нужен новый ловец? Тихо, можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, перед завтрашним занятием у вас есть э, всех наверняка еще масса дел. Я сказал, перед завтрашними занятием вас всех наверняка еще масса дел. У тебя какой-то директор странный. Типа, давайте болеть уже. Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я профессор Уизд, и будьте любезны сопроводить наше неожиданное пополнение в соответствующую комнату. Конечно, сэр. Итак, вот как я собираюсь сказать, и профессора выездил, рад знакомства. А, приятно познакомиться, профессор. Моя почтение, обязанность как заместителя директора проводить вас в вашу гостиную. Погнали. Ну, погнали. А дорогу показать я лишь потом потерять начинать обучение сразу с пятого курса крайне обычно вам предстоит многому научиться впрочем уверена вас это не остановит э, да профессор а вот и вход в гостиную коктеврана чтобы войти нужно отгадать загадку ну давай каждый раз Бо боюсь тут я вам не помощница загадками всегда было неважно да ты в гриффиндоре да окей из гриффиндора по-любому все вызли из гриффиндора кто прожил больше призрак или полтергейст призрак или полтергейст а потустороннем существе нельзя сказать что оно жило по моему загадки не так работают ну, молодец а теперь советую вам как следует выспаться. завтра у вас очень важный день какой утром я приду чтобы проводить вас на первый урок Спасибо, профессор Визли. Да нет, что надеюсь, ваша первая ночь в Хогвартсе пройдет спокойно. А спокойной ночи. В смысле, а гостиную посмотреть? Я шею ее не видел даже в фильме. Вы чё? Я хотел гостиную посмотреть. А, ну вот сейчас посмотрю. Так, чё по времени? Похоже, все ушли. Надо поспешить в гостиную. А чё, у меня отдельная комната? А, ну нет, вон на втором ярусе кто-то спится. Ну, а где мой сосед? Я, может, с соседом хотел пообщаться? Вы чё, соседом меня... А соседом обделили? Да блин, собственно, комната это слишком жирная. Ну-ка, почисти окно. Так, и чё, у меня есть ревелло... Или как, ревеллион? Ревеллио. Люмоса и пунька, ага, окей. Еще я знаю, что пятое заклинание. Это столбинее у нас, и это дефендо, типа, от слова дефенд, наверное, защищать. Давай погуляем чуть-чуть. Воу-воу-воу. Все, я сацапат, я боюсь. Да не, просто по приколу вниз надо сходить, а вниз-то не ходил. Или вниз это выход из гостиной. Можно? Воу-воу-воу. Так, это моя комната? Нет, у моей зеркало другое. А чего вообще в чужую комнату врываюсь? Хватай шар, он выглядит круто. Да блин, можно было бы тут шухер наводить? Реально, было бы вообще круто. Типа... Отыгрываешь такого прям, ну, типа любознательного, классного ученика, на самом деле, говнюка. типа, учитель, учитель. О, вот вот этот, как бы, нетита, тита, вон, вот это сделал. Он плохой, короче. Замок уровня 3. Что, что, что, что. Ладно, запомнили, здесь сундук есть. А сюда можно? О, Тайная комната. Не, ну туалет такой бодрячий, конечно, да. Скорее всего, пацанский. Хотя, блин, наверное, общие Полотенечки. Так. А, я думал, в вход в тайную комнату. Что, можно как-то в тайную комнату попасть? Тут ванная есть даже отдельная. За шторочкой. Так это, блин, за шторочкой. Это пацаны все равно придут подглядывать. Че вы думаете, блин, не найдут как? Да найдут, конечно, блин. А чего вы переживаете, девчонки? За шторочкой не спрячься. Так, ладно. Дальше. А, Че я говорю? А, ну, блин, отыгрывать Такого, короче, знаешь э, э, Который, типа, вот, любознательный Там, типа, вот, а они говорят, типа Вот, а вон, вот этот right Главное, выбрать момент а, Представить Представиться этим всем, короче, ладно, сейчас представимся Дайте посмотрю просто, что здесь есть вообще Купится она большая, какая Гостиница Вон еще сундук да блин, первого уровня я даже не могу открыть. А я какого нулевого уровня хотите сказать? Ну вы не обижай. Ну. Это типа как радио, только волшебное, да? Так вот, о чем я говорю. Типа вот они такие жалуются. Да вот он, да он. такие, да вы что? Да не может он так сделать. Да он же прилежный ученик. Да как? Да вы зачем вы на него наговариваете? Здравствуйте. А ничего, что я тут как бы стою, вы сквозь меня проходите. Ой, ну вот, это, вот эти комнаты покруче выглядят как-то. Не, ну это выглядит как-то, ну, как-то поинтересней, да. Мы такое точно не видели ни в фильмах, ни это, ни в мультфильмах. А реально, почему, по Гарри Поттеру еще мультфильм никуда не забацали? По-моему, это варик сделать э -э, мультфильм. Мультсериал даже, блин. Это было бы вполне себе, мне кажется, даже. А это что? Это как? Это надо вот так. Вот, да, блин, перестреляю вас все сейчас. А на вас не действует мои заклинания? Опа, здравствуй. Ай, ты смотри какой. Секундочку. Смотри. Фу, чё да, такое? Кто-то бросил навозную бомбу. Пойдем отсюда. Не совсем то, чего я ожидал. Ну что ж, поделать. А чего ты, собственно, ожидал? Я просто хотел расследить обстановку. В первый учебный день как ты вранцы обычно жутко нервны. Кстати, Эверетт, а ты куда спокойнее, чем многие из них? И это после таких приключений на пути сюда? Каких приключений? Ты откуда знаешь? Uh... было действительно страшно я так и не могу успокоиться а тут еще переживания перед началом учебы oh, да ладно забей честное слово я тут не очень беспокоиться большинство профессоров строги но справедливые даже меня до сих пор не очислили хотя мои шутки не всегда так при, э, примитивны, как навозная бомба Wait, no ты сказал большинство ну Но да, тебе мы лучше мы будем, будет uh, you составить yourself. свое мнение на Where этот счет. Я-то частенько испытывал Because их терпение. Но я пойду, пока, пока не приняли, кто мне. именно бросил бомбу. Давай, давай, давай. Короче, я хотел, вот как он, короче, всякий шухер наводить. <laughs> Только ну, не такой тупой, надо, прям умный, коварный шухер наводить, а. Этот сам новичок. Я ничего не делаю, я просто прошел. А, да хотя, да, хотя пофиг. Но мне вообще наплевать. Разбил фарфор. Да мне на ваш фарфор. Да вот. Да вот так еще могу сделать. Понятно как бы. Так, окей. И чего? А вот такое, видали? Да блин, не ломается. Почему не ломается то, что я хочу сломать? Так, окей. Тут у нас еще... Что, что, что можно? Яблок поесть? Я буду. Нас, перекусили, ну, можно сказать, завтрак. Ой, время уже надо заканчивать. Хочу его идеально разместить, чтобы ему понравилось. Но никак не могу подобрать такое место. Великая золотые плюй камни. Как бы хотелось, хотела, чтобы ему нормально было А что из золотый. золотой... Нет, короче, такое выражение Я принесла этот росток бадьяна из дома и ужасно хочу, чтобы ему было хорошо Бадьян удивительное растение, правда? Вроде маленько обладает таким мощным исцеляющим стреляющим действием Думаю, уже понятно, что я увлекаюсь растениями Приятно познакомиться Я Саманта Да, классно бадян ведь использует для приготовления рябинового отвара, да? Да, я смотрю, ты короче типа учился, да? Ну молодец. Вообще, профессор Фиг рассказал мне про рябиновый отвар. Понятно, это что что он занимался с тобой перед началом учебного года. Ну так, профессор Фиг загадочный человек. Он представляет теоретический преподает теоретический предмет. Но похоже, немало знает о практической магии. <связать> да, я не знаю, как бы. Ну, он показал Если мне пару тройку заклинаний трех, перед началом семестра, но больше я но ничего я от него не узнал. Надеюсь, он рассказал О тебе не только рябиновотваре. Тебе, тебе работать, ведь так много нужно наверстать. <связать> а... а что, многие ученики самостоятельно выращивают ингредиенты? Да, более того, профессор Чеснок, который преподает травологию, это поощряет. А Профессор Шарпа, нашего преподавателя зелеварения, вряд ли волнует, где мы берем ингредиенты. Ему главное, чтобы зелия были, короче, норм. А, пуфиндуйцы любят растения. Первый раз слушаю вообще такое. Обычно, да, но в моей семье травологию любят все. У нас дома повсюду растения. Это вообще какой-то, ну, как бы. Так что в этом плане я можно сказать, <laughs> держусь корней. А, ну ладно, было нормально пообщаться. Он спрашивает их имена, но никто не спрашивает наше классное имя. Но же просто замечательное имя. Ну блин. Не Тита Добрыневич. Как бы почему? Как бы вам. Вы чё? Никому не нравится наше имя? За девчонками подглядываешь? Ну, привет. Заценить хочешь? Нет? Можно отказаться. Днем мало что разглядишь. Разве что крупные звезды, такие как Сириус, Канопос, Вега и Арт... Ями, добро пожаловать, как Тевран. Никогда раньше не встречал человека, видевшего дракон так близко. Ну, честно говоря, не советую повторять. Приятно познакомиться с вами. Значит, любишь астрономию? Ну да, звезды можно столько всего узнать. А еще ночью на башне под открытым неком так хорошо. Это очень бодрит. Астрономия тебе наверх полюбится. Профессор Шах очень много про нее знает. А, ну, давай, да. а. Нет, звезды красивые, как бы, но... Ну, давай ему будет пофиг. Не, не помню ни одного созвездия. Вообще-то на Земле есть чем заняться. Ну, как бы то ни было, астрономия пятивкусники изучают в обязательном порядке. Но я думаю, что твое мнение изменится уже после первого урока. Ну, посмотрим, посмотрим, давай. Ты не представляешь, что можно увидеть в небе, если телескоп хорошишь. Значит, увидимся на занятии. Да, кстати, об учебе. Мне пора бежать на первый урок. В этом году. Прямо не перпится вдохнуть запах свежего пергамента. Ах, ты фетишист, а? Ну, ладно, я пообщался. Ну, ладно, я пообщался. И чего, что она ждет? Э! Ты чё? Слышь! Пройти! Хочу! Ну ладно. Что это? Прицел есть? е, -е хорош. Ладно, давай на этом закончим. В принципе... В принципе, мы прошли только Пролог. Так что сказать что-то сложно пока конкретное. Не дают шухарить, не дают шухарить, а это как бы, это плохо. Я бы хотел пошухарить. Опа, вот так вот. Ну ты смотри, ну какой красавчик. Ну какой, ну, ну какой красавчик. Что за мужчина? Ха -ха. Ладно, давай на этом закончим. Будем играть, будем развиваться, будем изучать, учиться Если разрешат, будем косячить чуть-чуть, как бы. Ну, я, мне бы хотелось, это а будет скучно просто тупо учиться, короче, и вот и использовать какие-то свои чисто знания во благо. Хотелось бы хоть чуть-чуть. Мы будем, знаешь, таким я бы сказал, хотел бы стать справедливым говнюком. Вот так это Не знаю, понимай это как хочешь.